Я считаю, что Днепр э, по своему составу и по финансированию э, все время должен быть претендентом на чемпионство. Но в силу каких-то определенных обстоятельств, или внутренних, или внешних, Днепр все время остается... Знаешь, это как в жизни. Бываешь молодым-молодым, а потом раз и стал старым. Так и Днепр все время, все время стремится, а в конце ему чего-то не хватает. Или с Кривбасом потеряют, или там, с Одессой, как в данном случае. Хотя по игре Днепр, я вот с металлистов смотрел последнюю игру, но мне Днепр понравился. Играл первым номером, учитывая, что да, в металлисте непростые ситуации, но все равно там играют аргентинцы. Южная школа более техничная, и Днепр практически ничем не уступал. Не забил за Зуля два мяча чистейших, поэтому я считаю, это просто какое-то невезение. Это как знаешь, есть рок в семье, есть рок над командой. Вот что-то они, наверное, в жизни не так кто-то из них сделал, что вот им что-то не хватает. Хотя это и украинская, и все сегодня за Днепр болеют. Даже не являясь там фанатами Днепра, болеет, чтобы была какая-то смена. Мы видим, что Шахтер сегодня чуть-чуть не дотягивает. Динамо Киев удачно выбрала тренера, да, и как бы тактику. Ну, повезло просто, бывает же, в жизни везет. И поэтому Днепр сегодня, вот это у них был шанс. То и металлист все время не давал. Сейчас и у металлиста есть какие-то проблемы. И все равно, я считаю, что Днепру вот что-то не хватает именно в ментальности или. У них все время кто-то виноват. Вот я Селезнего как не послушаю, у него все время кто-то виноват. Да. Но ты забей на один мяч больше и потом рассказывай. Да, да есть какие-то субъективные, да, судья должен был засчитывать этот мяч. Но он перед этим должен быть конкаву удалять. То есть мы же должны разбирать в комплексе, а мы берем один момент: сегодня эту команду устраивать завтра это устраивает. Нам надо брать игру в комплексе. С металлистом же никто не мешал. Забивайте свои мячи, чистейшие, все выигрывайте.